Что нам еще потребуется знать при решении этой задачи? Нам будет очень неплохо освежить некоторые сведения из элементарной геометрии. Ну или не очень элементарной. Например, мы все привыкли к тому, что при решении уравнений 3 равняется 5 плюс х, Мы можем найти... Ровно то количество неизвестных, сколько у нас есть уравнений. Например, если у нас есть одно уравнение с одним неизвестным, то мы его с блеском решаем. Если у нас было бы два неизвестных задаче, то мы бы его могли только, если бы у нас появилось какое-то второе уравнение. Правильно. Что же делать, если у нас появятся векторные уравнения? То есть, например, а равняется b плюс c. И какой-то вектор нам надо найти. Вектор, напомню, если особенно его представлять в виде координат, это набор из нескольких чисел аХ, ау. Ну, а Z, если это было бы не плоское движение, еще бы третья координата появилась. То же самое касается и B. То есть, на самом деле, любое векторное равенство мы можем что сделать? Спроецировать на оси выбранные и получить, соответственно, уже нужное количество равенств, каких скалярных. Поэтому не забывайте, что у нас, в общем-то, вектор более богатое, чем число. Это набор из нескольких чисел, которые подчиняются каким-то правилам. Поэтому векторное уравнение может содержать неизвестных гораздо больше комбинаций и более являться в этом плане богатым. Но смысл будет все тот же. Как вы видите, мы свели одно векторное уравнение в плоском движении, 2D движения к двум скалярным. То есть мы сможем в векторном уравнении решить его только в том случае, если у нас находится здесь не более чем сколько два неизвестных. Два неизвестных. Например, это могут быть... нам могут быть известны полностью а и... вектора А и b, то есть эти числа, и нам полностью неизвестен вектор c, То есть мы можем из этих уравнений определить, что СХ и СИП. И так далее. Но может быть нам неизвестно только, например, одна координата вектора c и другая координата вектора b. То есть мы сможем решить опять-таки эту систему, найдя эти два неизвестных. При этом, повторюсь, надо внимательно отслеживать. То есть если нам будет неизвестно вот эти координаты cx и bx, а остальные четыре элемента известны, то, в общем-то, это нам ничего не даст, поскольку у нас это будет что? Тождество. Здесь нам все известно. А здесь у нас в одном уравнении с двумя неизвестными мы окажемся в патовой ситуации. То есть, векторные уравнения, они гораздо богаче, чем скалярные уравнения. И вот такого простого совета дать нельзя. Но, если вспомним... Мы элементарную геометрию, например, касаясь векторных, вот это мы написали, что простой векторный треугольник. То есть, две стороны треугольника, вектора В и С, а это у нас что? Третья сторона треугольника. То, что я сейчас расскажу, можно будет распространить и на векторный многоугольник, естественно. Итак, что же происходит у нас с векторами, когда у нас имеется какое-то векторное Уравнение. Например, а равняется B плюс C. И что-то нам здесь неизвестно. Вот оказывается, я уже здесь вам намекнул, что существуют разные варианты решения этого уравнения. Например, если нам неизвестно, все известно про A и B, то мы можем просто решить это уравнение, каким образом C равняется B. A минус B. То есть, если нам дан вектор A и дан вектор A, B, то мы можем решить это уравнение очень просто. Мы из вектора А вот, отложим его от этой точки. Мы отнимаем, то есть мы прибавляем какой вектор? Вектор минус B. Вот он, вектор минус B. Я напомню, что векторная разность, это что такое? Это к уменьшаемому вектору мы прибавляем вектор обратный, вычитаем. То есть мы прибавляем вектор минус B. И получаем вектор ССКОМЫ. То есть решаем графическим методом вот это уравнение. То же самое мы можем графически решить уравнение, например, в таком случае. То есть, напомню, векторное уравнение на плоскости содержит у нас, значит, сколько величин? 6 величин. Каждый вектор имеет две координаты. В данном случае, вот если это векторный треугольник, то значит три стороны, и каждая две координаты дает, у нас шесть величин. Но это не обязательно могут быть проекции на какие-то оси координат. Мы можем еще вектор задавать каким образом? Мы можем вектор задавать, напоминаю, каким образом? Через его модуль и что? И направляющий угол, например, если это полярная система координат. Но вернемся сейчас к геометрическому решению. То есть, у нас не обязательно могут быть известны два вот этих векторов. Очень часто в задачах мы это увидим и здесь. У нас могут быть известны, например, полностью вектор А известен. И известно направление вектора B и направление вектора C. А модули их неизвестны. Можем мы решить, например, вот именно эту задачку? То есть, что я сказал, что нам известно... про вектор а вот он а про вектора b и c мы знаем только то как они направлены то есть вот вектор b направление мы знаем а вот вектор c направление мы знаем и знаем что они вот связаны вот этим равенством. оказывается что и эту задачку мы можем решить и очень просто то есть мы берем строим опять-таки теперь что мы делаем из Вектор А у нас должен являться чем сумма векторов B и C. То есть он должен начинаться там, где начинается вектор B. То есть, вот я, допустим, откладываю вектор B. Вот он отправ... вот здесь. Вот, вот. Мы знаем направление вектора B по этой прямой. Вот я откладываю от этой точки, допустим, где-то отсюда я откладываю вектор B. Я откладываю вектор А. А это направление вектора B. Теперь я знаю, что поскольку вектор А является суммой этих двух векторов, то конец вектора С должен у меня попасть в конец вектора А. Правильно? Значит, я откладываю здесь, от этой точки, я откладываю направление вектора С. И вот теперь вот этот треугольник мне дает решение однозначное решение этого уравнения. То есть, вектор b у меня равен вот этому вектору, вектор С... Равен вот этому вектору. Таким образом, вот такое решение. Возможно, существует еще несколько вариантов. Посмотрите их в учебниках по математике. Или сами подумайте об этом. То есть, мы можем определить третий вектор, как я сказал уже, каким образом. Когда нам известно все про эти два вектора. Это касается... Если бы мы возвращались к аналитическому способу решения, это означало бы, что нам вот эти пары чисел даны, и мы сразу находим вот эту пару чисел. Ну, я сказал, возможны еще варианты. Например, я показал вам вариант решения векторного уравнения, когда у нас известен один вектор по модулю и направлению, а два остальных вектора известны только по, только по направлению. Их модули неизвестны. И вот графическое решение этого векторного уравнения тоже возможно. Вот такие нюансы. Их желательно вспомнить, открыв учебники по геометрии, по математике. И, конечно же, вспомнить то, что касалось у нас вращательного и поступательного движения. А теперь давайте мы постараемся... Вернуться к самой задаче. И в следующем видеофрагменте начнем разбираться, что же там нам дано, что нам требуется найти. И как мы будем это делать.